Всем привет, с вами Данил Ярценко, продолжаем играть на фейки. Прервал я опять цепочку бонусов этих, опять с нуля, все, 50 фус. Получаем, короче, не заходил тут два дня опять верить. Что у нас тут с... Короче, понятно все с арсеналом тут. Так, что у нас с боссами? С боссами ничего пока что, с супер боссами тоже ничего, с другом тоже ничего. Пизда, ребята, просто пизда, вот нечего делать и все, вот только получать миссии одни и все, а? Сегодня, ну что значит видос будет очень коротенький такой скажем очень коротенький где-то минут 15-20 поиграем в принципе этого хватит так сразу на миссии идем 9200 пус пока набрали так быстренько пройдем миссии поиграем в ставочки может пойти потом не знаю посмотрим там что. или может пройду чем-то еще другого босса в смысле из тех что я прошел можно пройти другого босса, какого нибудь, например можно выполнять достижения за какого нибудь фермера там или маньяков, там посмотрим, так у меня лагает, как вы можете заметить только что были лаги какие то непонятные, так я вынес минус один, так ну, в принципе сопля меня тут как то уронит, так Теперь нужно этого добить. Варвара побыстрее. Думаю, я сейчас попытаюсь вынести все-таки. Попытаюсь взять вынос, но, скорее всего, я не вынесу его. Потому что там трудно реально вынести. Хотя если я вынесу, то я буду просто бог. Ебать, я бог, пацаны. Ебать, вы это видели, я просто бог. Царская просто. Царская я УЗИ. Стрельнул Так, короче, дальше идем. Следующая миссия у нас. Вот, такой быстрая. Бой такой был у меня только что за два хода, я порвал все-таки это. щенка этого. Так. что мне так лагает, ребят, надо настроечки снизить. О, теперь другое дело, сейчас будем давать вынос еще один. Так. Так. И постараюсь отдать вынос ружья. Ну, скорее всего, я не дам вынос этот, хотя не факт. Так, что у меня такие подвисания, ребята, я не понимаю. Так, не дал, короче, вынос я, ну похуй. Сейчас, короче, будет еще один ход у меня, я думаю, его вынесу. Так, вообще-то хочется дать этого Джека. Как его? Аккуратненько, может, как-нибудь могу. Под вынос поставил. Ладно, нормально. Сейчас минус 2 буду давать. Ничего, в принципе, нового не произошло, ребята. На моем фейке ничего не изменилось, как можете видеть. Все как было, так и осталось. Так. И, в принципе, мне пока что голоса никто не кидал. Хотя один чувак обещал кинуть голоса в понедельник. Но сегодня понедельник у нас как раз. И вот что-то нету никаких голосов от него. Ну, хотя, может быть, он... Уже передумал. Может, в принципе, не скинуть, я вас пропиарю. На этом фейке. А, вчера взял, короче, я. Топ. Общий, наконец. На основе, блядь. Сколько я не брал его уже, не, не знаю, где там. Ну, месяца три точно не брал этот общий топ. Может, даже больше, потому что... Я вообще, как бы, не забротил эти, эти три месяца. Вот решил вчера пойти на общий топ. все таки взял я его, блядь. Хотя я каждый день собираюсь уйти. Потом что то мне впадло... Становится его брать, ну вот сегодня взял, короче, я. И сегодня, а вчера взял, короче, его. И взял топ-10 на 300 еще. Неплохо так поиграл вчера. Так, что дальше? Идем дальше, следующей миссии играть. У меня еще три миссии есть, в принципе. И мы можем их пройти по-быстренькому. Потом пойдем на ставочки. Не знаю, может быть, набью вообще рейтинга немножко там хотя бы 100 рейтинга так как не мед жалко тратить на эту миссию ну, в принципе узишка я думаю и все потому что нечего тут делать больше Что не тратить на миссиях ну это глупо ребята потому что они могут пригодиться на ставках на боссах поэтому можно в принципе воспользоваться иллюзишкой потому что она бесконечная так ну, там миночку тут согнул также можно взять на ложечку тоже еще хоть отсюда выйдешь теперь Бля, пиздец застрял сука Ну все теперь другое дело. Теперь хотя бы отсюда смогу выйти Нет, не смог так может в принципе его как-то утопить попробовать сантехника а смысл я не вижу от этого пока его топишь пройдет два хода или три даже ну по идее там же можно, да, ребят, там можно. Минку поставить здесь, вот минку вот поставить. Там можно утопить его без средств из всяких, но я. Ладно, буду топить его. Через ход, через один. Так, теперь все заебись. Пускай он туда идет, как раз в ту сторону пойдет. Давай, давай, давай. Пизду туда. О, красавчик, все. Можно, в принципе, утопить будет его. Теперь. Так, теперь, короче, идем Что-то придумаем А, у меня НЛОшка есть, в принципе, что я тут туплю, блять У меня есть минка НЛО, даже 3 минки НЛО Нет, даже 3 минки НЛО, блять Думал, я больше тратил уже минок У меня две хватит, вполне, думаю И столько я правильно их Сделаю, чтобы они сработали правильно так, так, все отлично, и ну вас взрываем так. Все таки топить было легче, чем убить на ХП, ребята. Два хода убивал бы его, четыре хода я-то я, скорее всего. Так, ну, в принципе, тут уже это убить проблем не составит мне. Блядь, так все, блядь, банально, ребята, честно уже, я не знаю. Я просто показываю, как я играю. В миссии, все. А я не знаю, что если снимать. Раз я решил, блядь, фейк качать, то что мне снимать? Я не знаю, что снимать тут. Очень банальные миссии, очень... О, дебил. Сейчас буду мастером здесь снова, дважды уже. Не сказать, получится у меня. Так, правильно. А, не мастер друзья. На Но в первом бою был вообще... Просто, я не знаю, отец УЗИ. Просто отцовщина УЗИ. Так. Ебаш, все. Я не дал бы опять сука. Какой я мастер УЗИ? Просто везение. Обыкновенное везение. То самое в бою я не ждал, что я вынесу такого блять. Через пол карты перелетел там такой рельеф был еще. Сука. давай, давай, давай. Блядь, заебал, ребята. Три хода уздишкой пытаюсь вынести по воду и не выношу нихуя. Здесь хоть сейчас вынесу, а прикиньте сейчас не вынесу. Прикиньте сейчас тоже не вынесу его. Но это быть надо, не знаю, полным имбецилом, чтобы тут не вынести. <смех> Я так и знал, ребята. Но, в принципе, он сам себя выносит, поэтому все. Идем дальше. Дальше у нас какой-то зайчик подбегаетчик и, блять, о достижение, дальше скрытый. О, наконец-то мне шапочку дадут нормальную, ребя ребята. Шапка кролик буду, короче теперь у меня будет мой перс в шапочке уже уже в настоящей шапочке, не то что я получаю я там на один день шапочки, блядь, на один день они ну, блядь, короче, я бог на один день шапочки они сразу чесают и все, короче даже поиграть не успеваешь в них а это моя шапочка вот вечная, короче, уже первая моя можно в ней побегать, в принципе, так собираем аптечки всякие, тут ходим так ну в принципе я думаю сейчас взять минкину на ложку и добить его минкой на ложкой хотя в принципе знаете ребята я подумал кое-что давайте не буду я играть на ставке потому что не вижу смысла никакого играть на ставки, идти потому что это... я сейчас просто получу шапочку это и закончу этот видосик ребята я надеюсь вам этого будет немало хотя знаете это, это вообще полный бред то есть я снял 5 миссий свой откатал быстро очень быстро и получил шапочку эту, но это полный бред согласитесь но наставки уже играть эти лень потому что знаете почему потому что у меня сейчас другой видос еще буду монтировать я же снимал ночью как я шел э, в топ на 300 я играл там набил с 700 рейтинга до 1500 на ставке 300 без поражений почти что одно поражение было у меня и снял это на видос у меня получился видос где-то на два с половиной часа не на два часа где-то примерно получился видос я его выложу короче там посмотрите еще ну, круто шел я играл нормально почти что идеально сказать так потому что там без поражений почти шло все ну... Что он? Он лох, он лох. Согласна, согласна. Чего даже не поспоришь, что он лох. Блять, залезай. Наконец-то у меня первая награда есть, ребят. Я этому рад уже. Я уже играю тут 13 серий. Нет, сколько 13? Больше, больше, больше. 16 серия сейчас идет, да, у меня? 16 серии У меня, короче... Только первая награда, ребята. Интересно, что будет дальше. То есть, получается, я сниму еще 16 серий, и у меня будет уже... вертолет. получается. Еще 16 серий, у меня, получается, уже будет поле, да, тогда. Потом еще 16 серий, и Атомка будет. Пиздец, как долго, ребята. Честно вам говорю, очень долго. Но я думаю, я не знаю, как снимать, ребята. Я не знаю, я тут полностью снимать, как я качаюсь или не полностью. Потому что я, скорее всего, это... Когда-нибудь заброшу это, это дело, потому что, блядь, ну я не знаю, что тут дальше будет снимать, в принципе. Я сниму до 30 уровня, как я качаюсь, дальше посмотрим, что с ним. Блядь, что такие лаги, ребята, вы сами видели, тут снимают какие-то жестокие лаги. Я еще могу проебать сейчас, прикиньте, я проебую еще ему. Ну, тут реально проебать, вполне реально. Потому что, допустим, меня сейчас убьет моего черпачка. Нет, он не убивает его. Ладно, будем, короче, сейчас убить зайчика этого. Потом парочку ходов я убью сенсея этого. О, дали, короче, сапочку мне. Забираем. Терперс такой охуенный у меня. Нихуя себе зауронил, как, сука. Проебу, не дай бог, еще сейчас. Ну, проебать тут вообще. Ребята, проебывать нельзя ни в коем случае, потому что я... статистика сразу моя испортится. Ну блядь, а если я проебу реально? Так я же проебу, скорее всего, сейчас. Вы прикиньте, я проебу на миссии. О, ледяную минку дали. Прыгу еще про нас В принципе, смотрите, если я, допустим, уйду вниз потом... Так. Ай, блядь. Статистика! Испортилась. Моя статистика испортилась. Бля, ребята, первое поражение на миссии за, наверное, за всю... Историю... Вормикса? Нет, не вормикса. Фейка моего. Вот это фейл, ребята. Это реально фейл. Это я виноват, то, что я тут расслабился. Что-то, блядь, нёс всякую хуйню. Ну ладно, у нас еще одна миссия есть. чем мы? А потом уже для полного сейчас счастье соберем шапочку эту. Бля, ребят, миссии стали какие-то сложные. Ну никак сложные, у меня просто арсенал нет. У меня чем бить? Чем? НЛОшка, минки, узишка, дружо, все. Остальное штучное, мне стучное жалко тратить. Ну а реально, что еще, ребята? Что тут еще? Поэтому, скорее всего, просрал. Был бы хотя бы мне добавить какой-нибудь там, то другое дело было бы. На УЗИ я стал покупать для того, чтобы на выносы играть с ним еще. На миссиях. Вот это фейл был, реально. Тем более, так попал четко в меня этот бот. Через все пиксели там прилетел как-то. Снаряд его. Пиздец, обидно, ребята. Реально обидно, я сам виноват, блядь. Тут моя ошибка, полностью я не отрицаю. Сейчас мы сделаем так, чтобы он, короче, пошел... Или не пошел никуда, я не знаю. Но я хочу, чтобы она сюда вышла как-то. Так, блядь, залезай, все. Ну похуй. Я думаю, он пойдет туда. А мы пока займемся тобой, хипстер. Хипстер, блядь. Какой-то хипстер. так просто узи ну ребята банально я не буду говорить даже уже Тут нечего говорить Сейчас смотрим на этого пистабола пиздабола сука почему пиздабола не знаю почему стой там сука все молодец красавчик теперь питья должны, по идее, вынести как-то... Ну, конечно, я его не вынесу, А нет, вынес, ладно. Утопил, утопил. Еще остался один, блядь. И наконец-то я закончу этот видосик, блядь. Потому что ты нет снимать. Нет смысла снимать, короче, эти ставки. Потому что, ну, я не знаю. Пока что мне желания особо нет. Но когда появится желание, да, начну снимать. Потому что у меня арсенал нет нормального. Можно, в принципе, поиграть в следующий... Видос на ставках. Потому что в этом я не хочу долго делать видос такой вот. Поэтому сейчас, сейчас получаем, короче. Шапку кролику, короче, выбрать. Ну давайте одну сыграем в тавочку, попонтуемся, все крутые, типа. один персонажем сыграем, типа один, одну ставочку сыграю и все. Просто как, это будет охуенно или нет. Я вот, на самом деле, пожалел то, то что скрафтил этого окорока, ребята. Потому сейчас будет сколько пыл ранец. Ну, так вот, в принципе. Все, заебись, мы теперь крутые. У нас шапочка охуенная теперь есть. Так она и зовут свой видосик. Шапка мастер Кролик Вуду. Или как там? Кролик Вуду. А вот ты вообще лысый какой-то хер. Без шапки, без всего, короче, ходит. У меня перс вообще пиздатый такой, блядь, перс, сука. Ай, блядь, пизду. Хуёвые миночки. Так, добью или нет его? Скорее всего, да, добью. Ну, короче, испытали сапожек свои, короче. В принципе, побультовались, так скажем, один бой. Все, короче, можем заканчивать этот видосик так. Что дальше? Дальше, в принципе, стабильный вертолет, Потом что? Потом либо атомка фальшивая, либо перчатка какая-нибудь. О, еще достижение заебись. Поделимся, нахуй. Либо что? Либо. А, дальше, на... ну, дальше короче, выбор будет. Либо вертолет, вертолет либо буран, короче, этот. Вот, скорее всего, я выберу вертолет, потому что, верт, конечно, выбирают все люди. Умные люди, блять. Дзпечники выбирают, наверное, скорее всего. Видимо в следующий. Потому что потом поле можно быть. Но я беру вертолет, потом, короче, эту. Хуйню орб, потом беру перчатку, потом беру армку, потом уже беру эту атомку. Потом беру что? Акваланг, скорее всего. Потом улучшенный акваланг. Ну, тут понятно все. Даже не на основе нет акваланга улучшенного. Мне на основе, короче, 7500 достижений, ребята. Не хватает мне 500 достижений до акваланга улучшенного. Все, ребята, тут, короче, план ясен следующий по достижениям. Можно, в принципе, пройти еще... А, не, нельзя уже, нельзя. Миссия, закрытая миссия, короче. Хотел пройти этого, как там Фермера, получить за него, короче, какую-то там награду. Еще. Ну и достижение может какой-то там. Но не хочу все, нет, миссии короче. Покупать миссии нет смысла. Ну а теперь всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписка на канал, подписочка на мой пабличик. Ссылочки все полезные будут в описании под видео. Так, вот, кстати, мой второй паблик, где я снимаю прохождение модификации на игру Stalker. Сюда тоже подписываемся тут, ребята. Выходит очень много прохождений. Правда, выходит, они не часто, редко очень выходит, но выходит снимаю иногда, когда есть желание поиграть, снимаю. Вот, тоже 5 частей снял. Ну а так пока что все.